Привет, дорогие мои друзья, здравствуйте, коллеги, партнеры, товарищи, соратники, добрые позитивные люди, кого я безгранично рад видеть в своем прямом эфире. Итак, прямой эфир э, посвящен, конечно же, как было заявлено ранее, открытию моей новой компании, которая называется Чигинцев Консалтинг. Что же это такое? Родилось это не случайно, а, конечно же, на основе многочисленных обращений, профессиональных воплощений. И вот сегодня, 1 марта, этот проект вступает в силу. Весь день я отвечаю на звонки, я рассказываю, что это за проект, а в данном прямом эфире, как кульминация сегодняшнего дня, за час до торта, я с удовольствием расскажу о главных принципах, позициях, целях и задачах этого проекта. Так что, если вы услышите э, какой-то комментарий, э, тему, которую я развиваю, пишите, присоединяйтесь. Вот я сейчас буду всех уже э, приветствовать, кого успеваю, задавайте вопросы. Итак, Чигинсов консалтинг. Пять основных направлений проекта. Это очень... Важные, как оказалось, опять же, да, на основе обращений, на основе 30-летнего опыта и, скажем так, практического опыта последних пяти лет, где я очень много помогал, консультировал людей. И вот пять основных направлений сформулированы и, как я говорил, сегодня запущены в жизнь. Первая категория, кому нужен вообще этот проект? Первая категория это ивентеры и ведущие. Начну с ведущих. Здесь все предельно просто. Я не коуч, я не продаю никакие курсы, <смех> я не обучаю никого ничему, я просто помогаю разбирать реальные кейсы. В частности, опять же, по опыту, я разбираю конкретные мероприятия, помогаю разобрать тайминг, накидываю креатива, вношу какие-то фишки. Одним словом, сопровождаю ведущего перед его предстоящим каким-то проектом, где он, может быть, чуть-чуть в чем-то сомневается. Хотя не так много сомневающихся, но тем не менее взгляд со стороны и вот такая полезность, я думаю, что никому не помешает. Цена вопроса – дружеский донат. Всего-то на все. Плюс ко всему у меня в команде очень много талантливых ребят, и вот в частности категории «ведущие» существует такой режим коллаборации, когда подключается автор, сценарист, креатор, который может вас сопровождать накидать вам много новых идей, расписать программу, придумать прямо отдельный авторский блок и так далее, так далее. Ну вот, вот, прямо по факту. Сегодня был звонок, звонит ведущий, очень хороший ведущий. Говорит, Валер, блин, креатив на нуле вообще, то есть, бензобак пустой. Обновиться бы как-то. Я говорю, слушай, давай так, я тебя просто напрямую соединю с человеком, и он... Ну вот Пишут же для телевизионщиков там, тексты, шутки и так далее, и так далее. Он тебе все напишет, он тебе просто все даст. Я просто соединяю нужных людей с нужными людьми. Все. И от этого всем хорошо, уж поверьте. Вторая позиция, такой подраздел к ведущим с точки зрения помочь, это опять же коллаборация. Если необходимо поработать с вашими социальными сетями, то есть там навести порядок, я не знаю, ну, допустим, также же мне звонил ведущий, говорит, слушай, у меня какая-то каша, и порой я сам не понимаю, что происходит у меня в сетях, может быть, поэтому мало стало заказов. Я говорю, заказов вообще стало, в принципе, как средняя температура по больнице, их просто стало меньше. И в этом нет ничего страшного, потому что появляются новые формы мероприятий. И вот как раз консалтинг является хорошим помощником, тем, кому это действительно будет необходимо и это будет нужным. Вот это по ведущим. Поэтому ведущие звонили сегодня, звонят, я уверен, будут звонить. И, конечно же, оказать такую помощь, не только консультацию, там, бла-бла, да, но и, опять же, по, по опыту, по практике. Едет ведущий на мероприятие, это было неделю назад, и говорит, слушай, у меня организаторы позвонили, говорят, э, медицинская конференция, и после нее ужин небольшой, да, и вот вдруг заказчикам захотелось, э, э, а пусть будет еще викторина какая-нибудь прикольная, а пусть ведущий придумает, это в принципе за час до мероприятия, а ведущий уже за рулем, он уже в пути, э, Валера, если ты у компьютера, если можешь, если, вот, если получится, сделай мне там викторину про прикольную какую-нибудь, про медицину. Дай мне несколько фактов там о, о медиках России. И можно пару приличных анекдотов, шуток и так далее, и так далее. Ведущий приезжает на площадку через 40 минут. У него в компьютере есть все. Всем хорошо. Далее ивентеры, организаторы, я сейчас всех тут буду еще периодически приветствовать, куда я без них? В какой-то момент и они говорят, ну куда мы без тебя? Я уже 30 лет работаю в индустрии развлечений, праздники, мероприятия, и все это только благодаря ивенторам, организаторам и так далее. Я люблю их, они любят меня. Но существуют какие-то мероприятия, когда я на их мероприятие, ну, как бы не нужно. <с> ну, я не знаю, там, я не подхожу по возрасту, по ценовой категории, там, еще по каким-то параметрам. неважно совершенно. А, здесь а, у меня существует а, одна очень интересная а, тема. А, она родилась также в рамках проекта «Чигинцев консалтинг». Это а, онлайн-сопровождение мероприятия. Тоже было две недели назад, новое агентство, заказчики не взяли ведущего вообще, то есть девчонкам было тяжело на самом деле. И 4 часа я их сопровождал по телефону по мероприятию, что делать, какое решение принять, ну и так далее, так далее когда подключить диджея, ну и все такое. Тоже всем хорошо, все довольны, заказчики довольны, агентство довольное и так далее, так далее. Также для агентства у меня появилась, опять же в рамках нового проекта, такая опция, которая называется подстраховка. Я думаю, что многие агентства сейчас поняли, что я имею в виду, так что можете позвонить, если те, кто немножко не в теме и кому я бы рассказал об этом более подробно, уж поверьте, мы с вами найдем общий язык и... Господи, цена вопроса вообще 3 копейки, на самом деле. А хорошо от этого всем. И уровень мероприятия, то есть, становится только выше. Так вот, идем дальше. Это вот первая категория. Я считаю, это мои коллеги, это мои друзья. Милан, привет, вижу. Вот. Следующая категория – это люди, которые делают праздник сами. Я так немного буду подглядывать в пресс-релиз. И, и, и таких много. И за последние три года таких людей появилось еще больше. Сразу с примера начну. Звонит невеста, говорит, у нас свадьба, небольшая камерная свадьба в небольшом ресторанчике. Что можете посоветовать? Мы не хотим ведущего, принципиально стороннего. Мы не хотим организатора, мы все хотим сделать сами. Ну, Скажем честно, у нас просто нет бюджета. Окей, я говорю, вы зайдите на сайт любого свадебного агентства, и просто там все написано, что не забыть <смех> в момент подготовки к свадьбе. Они говорят, нет, мы хотели бы из первых уз, чтобы это было сделано под нас, распишите нам, вот наш тайминг, наше время. это Все, связался с площадкой, получил все водные данные по молодоженам все расписал, как избежать рисков, на что нужно обратить внимание, расставил все акценты, накидал каких-то там креативных штук, невеста женихом счастлива, они говорят, а еще у нас есть друг, он вообще работает в банке, ну, он такой балагур, он и в банке у себя проводит небольшие такие капустники, офисные корпоративчики, а а вы могли бы его, ну, типа, поднатаскать, чтобы он у нас там раз и провел, хотя бы вот, ну, номинально, а, без проблем. А, то есть, меня соединяют с этим человеком, и я отдельно, естественно, провожу с этим человеком репетицию на основе написанного уже сценария. Всем хорошо? Всем хорошо. А, так что, если вдруг у кого-то возникает такая потребность, скажем так, в консультанте, да, там, я не знаю, вы не хотите ведущего, вы не хотите организаторов, ну, ну бывает такое, это нормально совершенно, да, будь то а, там, юбилей где-то в загородном доме, либо это офисный корпоратив небольшой, капустник, КВН, все что угодно, без проблем, совершенно. Вы можете написать, вы можете позвонить, и мы с вами все обсудим. Если я понимаю, что я компетентен в вашем мероприятии, то есть, я получаю какие-то вводные, то есть, это не говорит о том, что вот вы поднимаете трубку, и все, время пошло, деньги пошли. Нет, мы с вами, конечно, поговорим, пообщаемся, все обсудим, и затем будет принято решение. Либо мы подключаем режим коллаборации, либо я вас консультирую там разово, сессионно, еще как-то, ну, на момент подготовки к мероприятию и так далее. И потом вы все это дело воплощаете. То есть вот такая вот, скажем, немудреная, но в тот же момент вроде бы нужная опция консультант, который и, и проконсультирует, и, в общем-то, даст хороший, правильный вектор, куда вам двигаться дальше. Следующий пункт – это площадки, рестораны, где я могу выступать креативным онлайн-арт-директором. Что сюда входит? Опять же, составление программы, план сценария, разработка тайминга, подготовка тематической вечеринки и шоу-программы и так далее. Все достаточно просто. То же самое я могу с любым рестораном банкетно развлекательным комплексом ресторанно-гостиничным комплексом дружить не только разово, не только сессионно, там подготовить там раз в квартал какое-то мероприятие, да, но еще и это может превратиться в долгосрочное сотрудничество. И это очень здорово на самом деле. Саша пишет, реальная история. Я в декабре тоже провел один мастер-класс онлайн в один из сотрудников, а один из сотрудников провел сам. Им было удобно и комфортно, и все счастливы. Сань, я абсолютно с тобой согласен, но есть люди, которые не хотят видеть сторонних людей, простите за статологию, и, и это нормально, им комфортно вот, в своем мире. И, собственно, их надо просто направить, подсказать, там, написать им что-то, может быть, даже сочинить. Поэтому я говорю, если я, скажем, какие-то базовые вещи им доношу, и, и им этого мало, и люди говорят «Окей, еще хотим». Нам этого мало, мы сами все реализуем, бога ради, мы подключаем коллаборацию и уже могут там, я не знаю, там, авторы, сценаристы, креаторы подключиться, там, даже девочка-координатор, в крайнем случае, может там в онлайн делать подготовку вашего мероприятия. Дима, привет! Это вот все хорошие ведущие, отличные ведущие, там, Саша Новиков, Дима Федоров. Пашу Савченко я видел уже в чате, просто не успеваю всем, хочется быстрее рассказать о главных пунктах, о главных позициях, вот, поэтому рестораны и банкетные комплексы это очень хорошая история, я нацелен достаточно серьезно и... Потому что я рынок знаю хорошо, и я уже, вот как и говорил сегодня, я буквально э, в этом году, у меня юбилейный год, мне исполнилось 55, и я праздную 30 лет, весь год буду праздновать 30-летие своей творческой деятельности э, именно в качестве ведущего. Хотя с рынка ведущих я никуда не ухожу. Э, Поэтому, поэтому меня любят агентства, они мне очень часто предлагают, мы с ними очень часто сотрудничаем. И я многим, кто уже мне задавал вопросы, в частности сегодня, объясняю, что я не организатор мероприятий. Я никогда не организовываю мероприятия. Я наоборот могу соединить тех, кому нужно выбрать на рынке, мы сейчас к этому придем как раз, правильное агентство под данное мероприятие, и, и это будет, с моей стороны, абсолютно справедливо, и я, опять же, соблюдаю всю корпоративную этику и делаю это с, с большим удовольствием. Так вот, продолжим дальше. А, следующая тема, следующий раздел – это корпоративный ивент-консультант. Э, да. В любой компании, в любой крупной или не очень крупной корпорации есть свой департамент по связям с общественностью, представители PR и HR отделов, которые сами все пишут, сами все напишут и сами все организуют, но... Опять же, на реальных обращениях хочу сделать акцент. Есть компании, которые, ну так без ложной скромности скажу, мне доверяют и говорят, «Валер, а нам вот нужно сделать вот, вот такой-то глобальный ивент. Сделай нам, пожалуйста». Я говорю, я не организатор. Я понимаю, что у вас ведущим будет Дмитрий Нагиев. Супер вообще, я приеду, сфоткаюсь. Но давайте я вам порекомендую агентство, которое отлично... Это все реализует. Не надо мне не платить ни за какие консультации, ни за чего. То есть, вы позвонили, уже отлично. Это хороший повод по потренироваться в коммуникации. И все, и все счастливы при этом, понимаете? То есть, вот такая вот хорошая история. Я, знаете, такой как агрегатор некий. Один из ведущих меня сегодня назвал. Ты, ты такой event helper. Ты... А, ты говоришь, служба 911 в Венти. Можно позвонить, получить консультацию, ты мне быстро скинешь 10 анекдотов, там еще, еще, еще, еще что-то. Причем все это я могу делать и, и уже делаю, и уже делал в таком в тестовом режиме на протяжении многих лет. И, и, и вот как раз к моему юбилею, к юбилею моей творческой деятельности я вот как раз и сделал такой проект. Далее, следующая история, это, ну, наверное, одна из фундаментальных таких, скажем, категорий, это партнерский кейс. У меня так и написано в пресс-релизе «Партнерский кейс слэш коллаборация». Я уже это слово произносил сегодня неоднократно. И повторю его еще раз с большим удовольствием. Это вот как раз те реализаторы, которые будут вам очень полезны. Я вас просто с ними соединяю. Конечно, на первой строчке в этом хит-параде, скажем так, условно-хит-параде, Компания «Чиггинсов Продакшн» – это изготовление видеоконтента, ролики для бизнеса, видео любой направленности. Ну, потому что контент рулит, как бы там ни было. А «Чиггинсов Продакшн» – вообще, все, что создается в последние годы по, с приставкой чигинцев это превращается в некий бренд. Допустим, чигинцев Хелпер». Я продолжаю помогать мажескому приюту. Польза небольшая от меня, конечно, но есть. чигинцев Продакшн», да, то есть, это уже, ну... В общем-то, бренд, который превратился в такого достаточно крупного игрока на ивент-рынке в области, в области видеоконтента. Всем привет! Я так всех периодически приветствую. Ну, и еще есть такой момент, если я, я об этом говорил, но постараюсь немного развернуть, пошире развернуть эту историю. Есть ребята в моей команде, я это могу смело пока вот так называть, которые действительно помогают мне делать большую коллаборацию, это именно консультанты, консультанты это не коучи, это не ребята, которые дают какие-то обучающие программы. Нет, это именно классные профессиональные консультанты именно в тех сегментах ивента, ну, в которых, скажем, я так не очень силен. Я не боюсь в этом признаться, зато я честен со своей аудиторией, со своими друзьями, со своими подписчиками, со своими партнерами, со своими заказчиками, со своими агентствами. Так вот, я вас просто буду напрямую соединять с такими людьми, и вы получите просто максимум полезной информации. Ту полезность, которую я смогу привнести на ивент-рынок, э, как я и говорил, то есть там для ведущих, для э, ивентеров, для э, рестораторов, э, для наших любимых заказчиков, я буду только искренне рад. Поэтому теперь жду ваших вопросов. Задавайте вопросы э, касательно праздников, касательно, э, э, я не знаю каких-то сегментов в ивент в праздничном бизнесе, чтобы так более понятно было, если кто-то не знает, я с удовольствием отвечу, потому что 30 лет на ивент-рынке они не проходят бесследно. И вот этот след в истории ивента я оставляю и думаю, что он надолго останется именно в формате вот такой компании. Пока это проект проект Чигинцев uh, консалтинг». Uh, станет ли это агентством, вот прямо вот агентством, uh, я думаю, покажет время. По крайней мере, я uh, без розовых очков, uh, все нормально и уж в этот юбилейный год я могу uh, позволить себе uh, Использовать это как некую игру, как некое приятная... Э, знаете, такой некий, э, как меня сегодня назвал один ведущий, ну, ты говоришь такой э, живой маркетплейс. Так, Павел пишет, э, разобрать стратегию работы ведущего возможно? Конечно, конечно, я вот... Э, Буквально вчера у меня была встреча э, с одним очень талантливым человеком, э, и я вот реально пообщался, и, и я и вот на сегодняшний день полдня вот всем рассказываю, кто звонил сегодня, о том, что э, я даю базовую консультацию, да, то есть, э, ну вот в частности для ведущих, да, то есть... Э, может быть, человек что-то, я не знаю, там, не видит со стороны, да, я помогаю ему там штурмовать там тот или иной там абзац текста, там, я не знаю, какой-то интерактив и так далее, и так далее. В целом, по стратегии, как раз, я бы посоветовал вот как раз при реальном обращении, да, соединиться вот с человеком, который... В моей команде играет роль именно креатора, автора, сценариста, и вот он больше даст полезности даже, чем я. Я, опять же, об этом заявляю абсолютно смело. Многим ведущим начинающим ведущим, ну не хватает какого-то апгрейда, чтобы, ну вот действительно там обновиться или иметь что-то такое бомбическое, свое яркое, чтобы тебя, я не знаю, хотели пригласить, даже может быть не как ведущего на все мероприятие, да, а приехал с одним блоком на 45 минут как дал дал жару все все упали просто говорю, блин ну ну это же звезда просто вот реально его все хотят у него все расписано да нет я я я, я все понимаю что сейчас с мероприятиями ну может быть не очень Многие люди, как я и говорил сегодня, уже делают мероприятия сами. Это нормально. Просто вот те формы, например, у меня в презентации, кстати, вот в шапке профиля есть ссылка на сайт chigginsov.ru. На базе Chigginsov Media в Инстаграме создана отдельная страница Chigginsov Consulting. А то, что было ниже в, на этой странице, это как раз доказательство того, что это все создавалось не на пустом месте, условно говоря, да. Поэтому вот с сегодняшнего дня уже один пост есть. Дальше пойдут посты расшифровки этих постов, какие-то подсказки, какие-то советы. Все я буду делать вот именно в Инстаграм на странице Чигинсов Консалтинг. Кстати, можно также найти подобный материал на, в Телеграм-канале Чигинсов Консалтинг. Так что мы не потеряемся. Допустим, есть в одном из предложений, это в партнерском кейсе, есть онлайн мероприятие. То есть, я знаю, что есть ребята, скажем так, два типа мероприятий они делают это все онлайн но одни ребята выезжают в выездной студии в офис компании я не знаю там в загородный дом а, а, а другие ребята тоже мои партнеры партнер, партнерские кейс мой, да я им горжусь они делают в стационарной телестудии так что вообще без проблем, можно будет просто позвонить и сказать, Валер у меня вот онлайн-мероприятие, кого из ребят ты посоветуешь, кто делает круто, например, и все такое. Но у меня нет сценария, то есть я могу просто соединить с профессиональным сценаристом, соединить с ребятами, которые занимаются онлайн-мероприятиями, и все как бы хорошо. Онлайн-сопровождение мероприятий по телефону тоже очень круто. Ну и... Пока не прозвучал следующий, не прозвучал написан следующий вопрос, я откомментирую еще одну историю по части ведущих. Ну да, акцент, я сам ведущий, акцент, конечно, на этом. Никогда не поздно развиваться, и самое главное, очень нужно коммуницировать. Это всегда здорово, это всегда приносит пользу. Uh, и вот uh, проект Chiggins of консалтинг» это как раз uh, история, ну, давайте так прямо скажем, не столько про деньги, uh, сколько про коммуникацию, uh, чтобы uh, все, uh, скажем так, направления ивента, uh, неважно, кто вы, прокатчик, подрядчик, артист, музыкант, uh, ведущий, шоумен, организатор, чтобы все между собой еще плотнее общались, находили новые формы мероприятий, чтобы даже тех наших любимых клиентов, которые нас по какой-то причине не выбрали или не взяли вообще, как я приводил сегодня пример, когда не нужны ни организаторы, ни ведущие, мы им тоже будем помогать. Я, в частности, им тоже буду помогать. Почему нет? Это хороший взгляд на перспективу. Это ровно так же, как э, подружиться с ресторанами, с площадками э, по части консалтинга. Э, то есть, я вижу в этом только плюсы. Так, Милана пишет. Это будет как каталог подрядчиков на сайте, или это все же индивидуальный подбор? Э, Милан, знаешь... Э, э, вот я перечислил главные категории. Да? Вот есть категория, например, прямые заказчики, которым не нужны вообще подрядчики никакие, им нужна просто консультация. Да? Но как только у меня, я сейчас о себе лично, появляется, скажем так, заказ на какой-то проект, где нужна именно реализация, то есть, я уже знаю, кого порекомендовать, то есть, какое агентство порекомендовать, да. Если мне, мне просто поступил звонок, и человек говорит, слушайте, а дайте нам классного декоратора, нам больше вообще ничего не надо. Вот нам надо вот, вот оформить, и ну, у нас там какое-то свое событие, да, пусть небольшое, камерное, домашнее, неважно, да. Я говорю, вот, пожалуйста, берите. Она очень классный декоратор, все хорошо, все за это денег я не беру. Я не агент. Я, условно говоря, что-то хочешь назвать каким-то агрегатором? Я даже хотел сделать такой лозунг, Чигинсов, консалтинг, я соединяю деньги и сердца. Вот как угодно можно это понимать. Пусть это будет единственный креатив в моем прямом эфире. <свят> <свят> Двойник Лепсу. Нет, когда я был на концерте у Лепса, я вот купил вот такую бейсболку, классная. Слушайте Лепса. Во, все круто. Так что вот так, ребята, все хорошо. Работает проект Чигинцев of Helper. Кстати, я консультирую бесплатно и и много раз и по много времени и даже помогающим людям в их, в их направлении, но только тем, кто станет волонтером Божейского приюта. Вот, вот это я делаю вообще, без донатов, без всего, вот просто человек позвонил и говорит, я хочу стать волонтером Можельского приюта, я говорю, так, сейчас я тебе все расскажу, я тебе помогу, я тебе направлю, давай вот это, вот это, вот это, вот тебе информацию кучу, на, забирай, все, вот, то есть система благотворительности, она, она со мной, она тоже работает, вот. Все, стартовал сегодня Чигинцев консалтинг», поэтому звоните, обращайтесь по любым вопросам. Обязательно проконсультирую, обязательно помогу, направлю, сделаю онлайн-сопровождение, помогу разобраться с таймингами, со сценариями. Я не знаю, вот все, что я могу... Какую полезность я могу привнести на ивент рынок и для обращающихся, в частности, я обязательно сделаю. Можайск на связи. Люблю Можайск. Можайскому приюту огромный привет. И пусть сейчас очень непростое время, но для приютов вообще никогда простых времен не было. Те, кто войдет в ряды волонтеров, станет волонтером мажеского приюта, я буду премного благодарен. И, и, и вам всегда сам помогу, и проконсультирую, и, и нужный вектор задам. Так что я только за. В этом смысле помогать я, я прямо делаю это с, с наибольшим удовольствием. Так, собачек любим. Кота если не мы правильно ну что ребят всем спасибо за эфир я вас больше не буду грузить заходите в инстаграм чигинсов консалтинг заходите в телеграм-канал чигинсов консалтинг заходите на мой сайт чигинсов там базируется как раз Отдельный, отдельная страница, отдельный сайт а, по консалтингу, изучайте, читайте, кому надо, просто пишите в WhatsApp 24 на 7, а, я вам с удовольствием вышлю персонально презентацию, вы можете показать друзьям, коллегам, партнерам, агентствам, а, контрагентам, фрилансерам и так далее. А, давайте дружить. Паша, большое спасибо за поддержку, кстати, Павел Савченко, очень крутой ведущий и, и помогал мне не в одном проекте хочу вам сказать и, и на радио и по приюту и э, ну, ну и вообще он большой молодец на самом деле заходите к нему на странице на сайт все увидите саш новиков молодец человек на которого вообще надо равняться э, еще раз о нем скажу и мне приятно это сделать. Мы, мы всегда все вот ребята, кто в чате, в частности, ведущие, кого я вижу, мы всегда на связи, мы всегда созваниваемся, друг друга поддерживаем, лайками, комментариями, значит, мы еще живые. Это очень важно, и мы хотим любить, творить, делать хорошие дела, и пусть мой новый проект... Милана большое спасибо, меня Милана поздравляет с хорошим стартом. Кстати, Милана очень крутой декоратор декоратор художник я бы даже сказал причем развивается еще и в сторону театральных декораций то есть молодец. Вот, всем респект, спасибо, что поддержали, ну вот я хотел 30 минут эфир сделать, 32, немного вылетел из тайминга, я вообще человек тайминг и люблю работать с таймингами, поэтому... Всем большое спасибо, пойду готовить праздничный торт, старт состоялся, все хорошо, сегодня, кстати, был звонок, вот в рамках как раз Чигинцев консалтинг, в рамках моего нового проекта, и, и уже сегодня а, я нашел работу своему диджею, вот он, поедет 6 марта на мероприятие. Ну, вот так, казалось бы, да, простое и очень нужное дело, то есть, одна из главных фишек, конечно же, это коллаборация, это когда я буду соединять, еще раз повторюсь, я еще раз говорю, мне это очень приятно говорить, и я это делаю с особым удовольствием, мне приятно соединять нужных людей с нужными людьми. Все, и когда вот это будет работать, поверьте, мне будет еще более приятно. Все, всем спасибо, эфир завершен. Нет, вот тут вот никто не хочет, чтобы он завершался, я понял. Спасибо вам большое, эфир я выложу, естественно, на своей странице, вот на странице Чикинсов. Это моя основная страница, где моя жизнь, где мое творчество, мое кино, радио. Ну просто жизнь, как бы, да. А вот уже на странице Чигинцев Консалтинг как раз все будет вот по этому бизнес-направлению. Это я громко сказал, чтобы в самого себя больше поверить и внести скажем так, большей ясности под ту информацию, которая сегодня прозвучала в эфире. Всем большое спасибо, еще раз эфир выложу. Давайте работать, звоните бесконечно и будем помогать соединять друг друга, чтобы получилась наша общая большая коллаборация в рамках проекта Чигинцев консалтинг». Всем добра!